Сегодня я бы предложил бы вам, предложил бы вам от всей души подписаться на мой, мой, на да, мой личный Бусти. И ну у меня тут за уровнем подписки есть 200 рублей в месяц, ну база, базовые видео будут снимать на Бусти. Если 300, то от души то буду все видео отрывать от тебя. Если 700 рублей вместе, ну эксклюзив, это эксклюзивно для тебя. Если.